друзья всем привет продаю квартиру в своем доме 40 метров с видом в зелень когда у меня решался квартирный вопрос это было два года назад данную квартиру рассматривал для себя но подвернулась квартира большей площади в соседнем подъезде итак это микрорайон бытха место практически ровное абсолютно вся инфраструктура в непосредственной близости до моря около 15 минут пешком в общем по инфраструктуре если хотите посмотреть видео оно выскочит в самом конце данного ролика видео будет называться продаю квартиру в своем доме 90 метров с видом на море она кстати еще в продаже как раз таки там я показываю все окрестности кому интересно обязательно посмотрите. сегодня еще пасмурно, да еще и темнеет, поэтому видео делаю на скорую руку. Итак, дворик у нас закрытый, вечно зеленый, нет проблем с парковкой, дом кирпичный. Все коммуникации центральные, двухконтурный газовый котел, поэтому коммунальные платежи будут минимальны. Кстати, в нашем доме обслуживание всего 15 рублей с квадратного метра. Сразу хочу сказать, что квартира под ремонт. Обратите внимание, подъезд достаточно чистый. Вот здесь возле входной двери можно сделать шкаф, но по крайней мере мои соседи сделали себе именно так. Извиняюсь за качество картинки, к сожалению, уже темнеет, но данное предложение скорее хочется вам осветить, потому что оно действительно достойно внимания. Квартира угловая, 40 метров, три окна, а это значит, планируется полноценную двухкомнатную квартиру. Вот в этом месте просится шкаф, смотрите какие толстые стены, дом кирпичный, санузел можно совместить, можно сделать раздельным, как планировал сделать я. Я вот эту перегородку хотел убрать, сместить ее сюда, Таким образом можно сделать кухню, совмещенную с гостиной. Вот в этом месте планировалась детская комната. Вот с таким видом. Вид здесь действительно хороший. Весь дом утопает в зелени. Повторюсь, дом кирпичный. Стены очень толстые. Соседи не слышно от слова совсем. Есть балкон. Наверное, квадрата два с половиной. Вид тоже в зелень, такой задний дворик, здесь поют птички, видно храм, то есть квартира не жаркая и очень тихая. И кухня, наверное, метров девять. Двухконтурный газовый котел, повторюсь, коммунальные платежи будут минимальные. Ну вот, как-то так 40 метров, которые можно спланировать в полноценную двушку. Вот одно из окон данной квартиры, поэтому если вы будете моими соседями, будем говорить друг другу. Привет, доброе утро. Из минусов, пожалуй, только шестой этаж. То, не знаю, можно это отнести к минусу. Ну, по крайней мере, для меня нет. Вот я с собакой гуляю по несколько раз в день. И мы бегаем на шестой этаж. И не трендим, да? Не трендим, скажи только. Вот. А в остальном только плюсы. В общем, если вам не напряг шестой этаж без лифта, присмотритесь в данной квартире получше. Повторюсь, кирпичный дом. Реально хорошая шумоизоляция. Минимальные коммунальные платежи всего 15 рублей с квадратного метра. Двухконтурный газовый котел. Квартира не жаркая, и то, что из нее все выглядит, это тоже плюс. Вы сделаете ремонт, который будет соответствовать вашим пожеланиям. У нас тихие, зеленые, закрытые двори, где нет проблем с парковкой. Есть своя мангальная зона. До моря всего 15 минут пешком, практически по ровной дороге. Там же тропа теренкур для пробежек. На бытхе нет проблем с развязками. В любую точку Сочи доедете без пробок. Посмотрите видео, которое выскочит. В самом конце данного ролика. Там я более подробно рассказываю по району Бытха. Да и цена в свете последних событий, считаю, более чем адекватная. Для тех, кто не знает, в Сочи введен мораторий на строительство многоквартирных домов. Все это приведет к росту цен на недвижимость в Сочи. Поймите, квартиры в Сочи не будут дешеветь. Не ждите ценопада. Мой вам совет. В общем, стоимость данной квартиры 6 миллионов 800 тысяч